приветствую вас уважаемые представители знака зодиака стрелец сегодня мы посмотрим что будет происходить в вашей жизни по основным эросферам перует 7 октября по 4 ноября именно в это время венера будет идти ура по вашему первому дому это значит что вы будете полны энергии оптимизма вам в большинстве своем захочется различных экспериментов в любви в отношениях захочется как-то всех любить обнимать захочется строить со всеми отношения на очень легкой и позитивной волне конечно Наиболее благоприятные здесь могут быть связи с людьми, которые с вами как-то схожи э, в вашей философии, вашими взглядами. Также вам могут быть интересны и иностранцы, поскольку Венера отвечает, извините, Венера в стрельце, сам по себе стрелец, он отвечает за все, что далеко и высоко. Но также еще и стрелец, он отвечает за философию. человеку, которого в карте... Венера находится в стрельце Для него очень важно Чтобы его партнер с ним был схож Какими-то общими взглядами Увлечениями Несмотря на то, что им для него иностранцы Они очень интересны И он может под них подстроиться Но только лишь в том случае Если все-таки Своем мировоззрении В общем, они между собой будут сходиться Потому что если один Думает там ну, увлекаются чем-то одним, а, друг, а другой увлекается чем-то противоположным. Например, один любит там, активный вид спорта, другой пассивный, или один любит полежать, а другой любит попутешествовать, то здесь, ну, конечно, маловероятно, что люди между собой сойдутся серьезно надолго. Для человека, у которого Венера в Старице, это важно, чтобы у, вас, чтобы у него с его партнером были общие увлечения. Так вот, таких вот себе партнеров вы и будете привлекать в этом периоде. Также для вас еще будет очень актуальная сфера дружбы. Здесь у вас будет продолжать идти до конца месяца Марс и двигаться ретроградный Меркурий до 18 числа. Ретро-Меркурий говорит о том, что у вас будет очень большой соблазн встречаться со своими друзьями, кого вы давно не видели, захочется всех увидеться со, со всеми поговорить, узнать, как у кого дела, как, как у кого что сложилось. Давайте пройдемся по периодам. С 9 по 13 октября Венера образует секстиль к Сатурну в вашем третьем доме коротких контактов, поездок и коротких путешествий. Также это благоприятный период для того, чтобы продавать различные технические средства. Не покупать, а продавать. Можете получить хорошую денежку. Ну, выгодная сделка. Реально. Ну и по какие-то ваши поездки по решению каких-то старых насущих дел тоже они будут удачными. С 14 по 17 октября. Здесь будет аспект от Венеры к вашему. Десятому дому, ну, смотрите, вы будете просто обаяшка, само обаяние, будете таким массовиком-затейником всех собирать вокруг себя, встречаться, ну, будете полны энергичной решимости. Встретиться с друзьями, организовать какие-то встречи, может быть, это даже ну, какие-то коллективные сборища у вас там на работе. В общем-то, что-то будете делать. Благоприятное время для взаимодействия с друзьями и вообще с крупными коллективами. Но указание идет на прошлое. А вот уже с... 30 октября по 4 ноября, то здесь уже идет указание на будущее, то есть новыми коллективами, с новыми планами, с новыми идеями, находить новых друзей, общаться с новыми друзьями по интересам, по своим увлечениям. Может быть, кто-то захочет пойти на какие-то кружки, на спортивные секции. Вот самое время этим заниматься, особенно хорошо, если еще вы там друга или подружку с собой приведете. Теперь, 20 октября наступает полнолуние. За 4 дня до этого дня, что вы почувствуете? Для вас это раз, два, три, 4, 5. Зона любви и зона детей. Смотрите, ну, во-первых, может произойти неприятная ситуация. Во-первых, или ребенок может там, не дай бог, приболеть. Может быть, попасть в какую-то неприятную ситуацию, которую вам придется активно разруливать. Может быть... С кем-то из, из ваших любимых произойдет точно такая же или какая-то другая, но неприятная ситуация, с неприятными последствиями. В общем-то, постарайтесь не вступать ни в какие конфликты. Может быть, и ничего не произойдет, потому что Марс, в принципе, он в весах силен. И он, знаете, он так он колеблется постоянно. Но так, на всякий случай, чтобы перестраховаться, может быть, стоит как-то не входить ни в какие конфликты и споры с 16 по 20 ну, в принципе у них вообще лучше не водить но если уже будете сильно чувствовать что прям без этого не обойтись ну хотя бы знаете что это может не очень хорошо закончиться. хотя бы подготовьтесь к этому с 22 по 26 Венера будет образовывать квадрат к Нептуну. Нептун у вас занимает зону семьи. Ну, смотрите, здесь могут быть некие иллюзии, связанные с вашим домом, домом вашей семьей или представителем кого-то из вашей семьи. Благоприятно в том плане, что, знаете, вы будете наполнены каким-то таким приятным, очень таким хорошим состоянием, знаете, такой вот и чем-то таким, знаете, пьянящим, можно сказать, и вот вас все будет абсолютно устраивать, но в это время мне хорошо что-то планировать, связанное с недвижимостью, а тем более что-то покупать дорогое, поскольку можно разочароваться впоследствии, ну или, например, возьмете там, купите картину, которая вам понравилась, а потом повесите и пройдет несколько дней, и вы подумаете, фу, ну ерунду я купила, вообще не то, вот вообще не то. Ну Постарайтесь просто денежки на дом, на семью, пока в это время этих несколько дней не тратить. Потому что можете заблуждаться, и у вас будет очень большое <связать> желание это сделать. Потому что в период с 26 по 28 здесь параллельно еще идет аспект от вашей Венеры к Юпитеру, который, который принесет вам возможность... Получить денежки, некое, знаете, приятное финансовое вознаграждение за что-то, за какие-то ваши труды, за услуги. Ну и вообще, вы прям будете находиться в таком взволнованном настроении, когда вам будет очень тяжело сдержать свой порыв. Но постарайтесь, так, на всякий случай. Теперь последний астрологический аспект на этот период это 30 октября Марс меняет свой знак. Из. Таких вот, знаете, пошатывающихся весов, он наконец-то переходит в свой родной знак, в Скорпион. Чем наделит вас упорством, желанием, умением, возможностями добиваться каких-то результатов. То есть даст возможность действовать. То есть различные действия, особенно то, что связано с какими-то, знаете, скрытыми процессами вашей жизни, может быть... Что-то, что вы не хотите афишировать, вот здесь вам предоставится возможность этим заняться уже начиная с 1 ноября. Ну, уже когда окончательно Марс зайдет в этот знак. Хорошо. Ну, с астрологическим прогнозом мы на сегодня закончили. А теперь давайте перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, сегодня нам будет давать подсказки. Вот она, колода, которая называется Таро Снов очень красивая колода. И отвечаем на первый вопрос: как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Весы в данный период, жрица. Ой, такими, знаете, интересными загадочными личностями. Тайна, много тайн будете в себе нести. Хорошо, давайте посмотрим, а что будет у вас с денежками. Так, ну здесь будет некая победа, вы одержите победу. То, за что вы боролись, да, верно, это шестерка, то вы и получите. Ну, я могу сказать так, что финансовая сфера вас удовлетворит. Причем такое чувство, что вы уже как-то что-то сделали для этого, то есть вложились, и вот наконец-то вы будете пожинать вот свои результаты, то есть вы будете победителем. Что в работе? Ничего себе девяточка Пентакли. Это одна из лучших карт, говорит о самодостаточности, о том, о благосостоянии, о благополучии. То есть будете получать денежки больше, чем рассчитываете. Я даже не буду уточнять, чтоб не дай бог, ничего не испортить. Хорошо. Что вообще у вас с главными планами, целями, с карьерой? Так, здесь четверочка мечей, здесь ситуация отдыха, ну или знаете, здесь еще может быть ситуация ничего не делания, передышки. То есть все так, как есть, в замершем состоянии. Я решила ее на всякий случай уточнить. <coughs> Почему, задала вопрос. Здесь как-то ситуация связана вот с этой дамой. Там относится к водной стихии. Это может быть, ну, для кого-то просто мать. Мать-сестра близкая женщина, а для кого-то это рыбарек-скорпион. И эта женщина, она в отъезде. Она издалека, она должна приехать. Может быть, какие-то изменения с ней должны быть связаны. А, кстати, на самом элементарном уровне вот эти три карты означают отдых с такой барышней. То есть, куда-то поехали отдохнуть. Хорошо. Или она поехала отдохнуть одна. Поэтому у вас пока такая передышка. Хорошо, что у вас по здоровью? Жрец. Ну, эта карта, как правило, говорит о духовности, о необходимости, кстати, еще обратиться к докторам. Ну, просто, может быть, сделать какие-то профилактические меры. Но давайте посмотрим, что это. Что, что, что. Рыцарь Кубков. Вы знаете, ну, здесь разве что что-то связанное с питанием. Жлудочно-кишечный тракт. Ну, вот как-то так я смотрю. А еще это может быть помощь. Помощь кому-то из близких. Потому что папа, ну, папа, вера, иерофант это еще, знаете, близкий человек. Близкий человек вам по крови может быть помощь ему. Хорошо. Что... У вас будет происходить. Ну вот у вас тут активен. Ну, ладно, по десятому дому мы спросили. Давайте по дому, по семье. Просто дом, семья. Отшельник. Почему-то вы будете закрываться. Как-то у вас такое, знаете, будет желание побыть в одиночестве, чтобы вас никто не трогал. Я задаю вопрос, почему это связано с новыми планами, с какими-то новыми начинаниями. Может быть, что-то с денежками, а может быть, вы раздумываете. Хотите куда-то вложить деньги. Ваш Пентакли и Луна. Тут у вас как-то на душе не совсем спокойно. О чем-то вы переживаете, думаете о каких-то бумагах. Может быть, здесь вот ситуация какая-то непонятная происходит в стенах вашего дома, вашей семьи. О чем-то вы думаете по луне. Это может даже болезнь быть чья-то из близких. Вот как-то туманно все. Вы пытаетесь решить трудную задачу. Хорошо, вы ее решите. По троечке... А пятерка кубков пока нет. Здесь может быть сожаление о проделанной работе. А, и, или ваши действия будут не совсем, может быть, удачны. Причем здесь ну, есть шанс, по двум кубкам есть шанс что-то изменить. Видите, три внизу перевернуто, а вот еще тут двое, двое, два вверху. То есть еще дается шанс что-то сделать. Но что-то идет не совсем так, как вам хотелось бы. Хорошо, что у вас вообще в любви, в любовной сфере, весов, десятка кубков, красота, одна из лучших карт, любовь, взаимопонимание, достаток, знаете, такое духовное единение со всеми, душевная радость общая, очень хорошо, все идет к семье, для, для кого это актуально. Хорошо, возможно ли новые знакомства, кто, кто еще одинок? умеренность пока нет. Эта карта говорит о том, что... Ну, во-первых, она показывает период Стрельца. Это может быть ноябрь, вторая половина ноября, первый, до 20 декабря. Ну, или же она может просто по срокам показывать неспешность, То есть где-то от года и более. Хорошо. Ну, давайте теперь основной совет для представителей знака Зодиака Стрелец. Ой, тут у вас десятка мечей. Нужно действовать как-то по-другому. Не так, как вы действовали. Потому что могут прийти новости, которые могут вас, ну, если не убить, но произвести на вас очень серьезное впечатление. То есть какой-то форс-мажор. Что-то очень сложное. Давайте я его уточню. С чем это будет связано? Император. Императрица. Ничего себе. Здесь пара. Мужчина-женщина. Здесь мышь и жена. Это пара. То есть это или семья. Или это, может быть, ваши близкие, там, папа, мама. Вот если бы не было вот, императрицы я бы сказала, это, может быть, по работе нужно что-то менять, в каком-то вашем бизнесе, в направлении, то, чем вы занимаетесь. Но в сочетании с императрицей, это еще может говорить о том, что как-то по-другому вам нужно подойти к решению той задачи, которую вы, которую вы пытаетесь решить. Что-то по-другому нужно делать. Ну, здесь есть намек на создание, может быть, какого-то другого бизнеса или, в принципе, создание семьи или бизнеса. Вот с кем-то нужно, нужно объединиться, что-то нужно делать, вот такое конкретное, серьезное, и изменить в корне свой подход к этим вопросам. Ну, вот таким был совет для вас. На ближайший период. Надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен, полезен. Желающие потом можете отписаться, если хотите. По ну дать обратную связь, имею в виду, а не отписаться от канала. А вообще подписывайтесь, делитесь моим видео, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.